Ты 20. что, .20. <apology> я... я столько не проживу. By... <Willie> <endeu> <iffs> так, все, так, сейчас, секунду. сегодня у нас 29 марта 2017 года канал Арт артподготовка программ плохие новости я Вячеслав Мальцев со мной в студии Константин и вообще у нас в студии как да, да, много людей у нас прямой эфир отвечаем мы из Подмосковья как обычно последнее время значит вот такое объявление мы проводим только число пока еще не определились, но я думаю, что в течение двух недель, а, то есть, ну, вот до конца этой недели мы скажем, какое число, наверное, это на середину будет марта. Проводим конференцию юристов, а, рабочего названия даже пока нет, но смысл такой, это а, юридическая защита. А, вот, Тех, кто подвергся различного рода современным репрессиям. Предлагаем всех, всем юристам и адвокатам, которых это интересует, принять участие. То есть передавайте, что у них в руках будущее. Вы помните, Керинский Александр Федорович, который защищал бесплатно да, политических, Потом стал премьер-министром. Ну, кончил плохо он не, не, не, не, не потому, да. Поэтому сейчас возможности у полицейских, у адвокатов, у тех, кто сейчас творит историю вместе с нами, на социальном лифте въехать в самый верх. Вот вы даже не представляете, какие возможности вы им рассказываете. Объясняйте, что время осталось 220 дней до новой исторической эпохи и за 220 дней можно записать себя золотыми буквами в истории такие вот моменты роковые истории они редко бывают и за жизнь человеческую можно даже не дожить ни до одного из них поэтому сейчас будут новые герои и те кто хочет ими стать давайте вперед вот мы проводим в связи с этим юридическую конференцию и подтягиваем всех, кто а, может в этом участвовать. Делаться она будет каким образом? То есть мы будем офлайн, а, ну предположительно в Сахаровском центре, сейчас вот люди договариваются, может быть какое-то другое помещение будет. И онлайн а, мы уже купили программу, где могут тысяча быть участников по скайпу. То есть мы дадим выступить всем, кому есть что сказать и, в общем-то, примем резолюцию, я думаю, связанную с дальнейшим развитием вот, правозащитного движения, в том числе и форм, которые нынешнее государство предполагает, то есть использование тех форм которые есть уже сейчас мы не будем говорить о том что будет после 5-го 11 нам сегодня нужно защитить людей так что пригла... Пригла... приглашаем всех я надеюсь что вот все сидельцы к этому времени выйдут и будем тогда да вот так да. Предлагают, кстати, вот этой адвокатской э, структуре дать э, э, форму кооператива. То есть, сделать ее официальной и сделать кооператив. И я даже на, название придумал кооператива. Как вы думаете? Ой, Океан! Океан! Океан! Так, вот... Тоже предложение есть, инструкции различные делать, связанные тоже с правозащитной деятельностью и визуализировать их через картинки. Ну, то есть мультики из картинок, ну, как, как эти, как, как комиксы, в общем-то, делать, как, как в самолете, да, там, туда пошел, сюда пошел, кто может этим заняться, просьба, и будем размещать, в том числе и на сайте, и везде. Вот э, с полицейскими на Украине хотелось бы связаться, чтобы вы рассказали, провели ликбес, как действовала полиция во время Майдана, поскольку мы знаем, что вот нам сегодня человек рассказывал, что э, там вызывают полицейских, говорят, приезжайте там, помогайте разгонять каких-то граждан. Они тут же звонят своим родственникам, те приезжать на какие-нибудь экск... э, э, да, экскаваторах, сваливают какие-то блоки, они говорят, нас тут заблокировали, нас тут в общем вооруженные люди трамбуют, мы тут сидим, отбиваемся. Ну, сидят, курят, пьют кофе и никуда не едут. Или другой вариант, когда говорят, что у нас там плохой бензин, мы не можем никуда выехать, вот нам тут враги залили там сахар в бензобак или еще что-то, или выехали, говорят, нам колеса по Кололи. Ну, то есть, очень много вариантов, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы рассказали, как, говорят, вот там гнался и не догнал, там, вот, говорят, случай такой, говорит, ну, что ты, ну, не добежал, ну, чё, ну, бывает, и говорят, что полицейским, там, дали полицейскому квартиру, да, вот я обещаю вам совершенно четко, полицейский, что помимо долгов, которые мы простим всем, полицейские, и да, ну и вам в том числе, полицейские все получат квартиру. Все. Не один, как от этой власти, а все. Вот пока последний полицейский не получит квартиру, я буду жить в шалаше в каком-нибудь. Я вот отвечаю. Последний полицейский получает, все, я тогда смогу в нормальных бытовых условиях жить. Я... Наш Да, конечно. Конечно, но ну, то, останутся только наши, естественно, тот, кто будет противодействовать народу, они улетят, и это свои, безусловно, да, а те люди, которые будут саботировать незаконные антинародные приказы, те люди, которые будут участвовать в стачке, которые будут участвовать в забастовке, я имею ввиду из полицейских, все, мы с вами навеки, вы можете рассчитывать на повышенную пенсию не ту которую вы сейчас на которую вы рассчитываете да ну кому надоело откровенно я скажу кому надоело работать в полиции после 5-11 даже те которые не дослужили там срок до пенсии ну нехай пусть идут на пенсию если захотят то есть хотят служить пусть служат то есть мы полностью под вас разработаем закон который сделает вас как они лю любят сейчас выражаться, элита, да, вот элитой, я, я вам это гарантирую, абсолютно, то есть, так, да, <социт> тут написал, человек полицейским, квартиру полицаем, <социт> хороший мэм, браво, молодцы, вот человек у нас приехал, рассказывает, возил 4 часа из Сбербанка, Парни, кстати, нашего, так сказать, сторонника, так что привет нашим сторонникам в Сбербанке, рассказывает тот паренек, что после воскресенья ожесточенно стали пытаться в Сбербанке хоть какие-то деньги получить с клиентов, то есть, там идет уже Шухер, то есть я так понимаю, что Греф этот все понял и дал команду собирать какие-никакие деньги, потому что наверное, там надо мешок уже формировать, чтобы куда-то отчаливать и стартовать. Есть, а, нас не осталось, чего да, не вот. И, а, рекомендую посмотреть видео, не знаю, как называть, там глупая нерпа такая из единой России рассказывает, что надо карать всех Кажется, да, всех коррупционеров. И говорят, вот премьер-министр тут оказался с коррупционером, его на надо, на обязательно и жестоко. И говорит, ну как, ну медведев. Как Медведев? Он говорит, ну так вот Медведев про него пишет. А, не, не, не, ни в коем случае, нет. Да взад да, в зад давай, да. Так что очень много интересного сейчас вываливается. И вот дети записали а, в, там по тюрьмам, по отделам, как их запугивают. А, вот информационный мир, да, они все это записали и выложили, как, как на них там наезжали. Очень интересно. Вот нам написали а, также Волгоградский наш товарищ, 35 человек там задержано, так что помогать там и юристы, и адвокаты. 8 человек отпустили в тот же день. Значит, и вот осуждены. Там болтов на 5 суток. Всем по 10 тысяч выписали. А Беликову тоже 5 суток и 10 тысяч. Вот такие дела. Значит, так, так, так, сейчас еще. Вот. Ага. В Ростове-на-Дону Игорь Оленик, арестованного за репосты по 282 статье, просят нас защитить. Позвоните нам, номер телефона, оставьте ваш, чтобы как-то связаться. И людей наших просим с Ростова-на-Дону, подключайтесь. С Бажутином, что тоже сообщите и с его семьей. И, наверное, вот, а еще, значит, Костромская область, город Шарья, центральная почта, улица Ленина 1, 1 апреля гуляет в 14:00. Представляете? То есть, город Шарья, маленький, маленький город Костромской области, улица Ленина 1, 1 апреля в 14 часов люди будут гулять, так что кто оттуда, все выходите. Мальцев, почем при тебе икра будет черной? Я не знаю насчет черной икры, и вообще я сомневаюсь, что с тем, что сейчас у нас на Каспии человек напротив меня сидит, который на Каспийском море живет, что сразу же появится черная икра. Как она может появиться? Только путем разведения. Конечно, если мы дадим возможности вот тем людям, вот как конкретно человек, который сидит напротив меня, да, не буду его называть, заниматься там в Калмыкии, в Дагестане, в Астраханской области заниматься черной крой, ну, значит, ее будет вдоволь и будет она, соответственно, стоить немного, да, но если ее будет вдоволь, если ее так же, как сейчас, будут тащить браконьерским путем а браконьерство будет всегда, при любой власти будет браконьерство, и мы это не сможем погасить, поверьте. Нам нужно каким образом снять браконьерство? То есть путем разведения добиться того, что браконьерствовать шарья будет невыгодно, не просто будет. чисто технически, да. Вот. Тогда шарья все будет нормально. Это город. А? а у нас шария это город. Да, шария, да. Человек. Да, это шарья... человек. А да. икры, же, все знаю, фейсикан, Не, конечно, да, мы все это прекрасно знаем, что вся да, там да, в Дагестане, и в Астраханской области, и в Калмыкии она да, да, да, да, да, да, а коту, который использует в своей деятельности, как это не противно, но моих братков-пограничников. Мы же знаем, что пограничники там всех давят, чтобы никто не ловил из этих из браконьеров, да, потому что у них быстрые катера, там все такое прочее, пулеметы, минометы, там что хочешь. Понимаете, вот это когда сократили рабочих, вот, представьте, только 20 там еще. А у ну, нас не слышишь тут микрофон. Да просто вот, да, человек говорит, что, Все сократились, все вышли в море. Ну да, хоть как-то надо кормиться. И, и, и вот это приезжал же ученый, вот это всемирный, подулок, как его, пустов. водный мир, пусто. Да. И он поразился, сколько валяется снасти на дне этого Каспийского моря. Представляете? Это все надо очищать. Сколько рыбы гибнет, просто там процентов 30 гибнет только запутавшись там. Да. А естественно, естественно, вот икра при разведении икра. У них кусовые касы не те, которые нагульные, на естественно, путем. Ну, да, не да не до этого. Но тем не менее, знаешь, арабские арабские шейхи разводят у себя икру и довольны. Так что, ну ж, мы уж как арабские шейхи давать. Ладно, уж не будем мы как американские миллиардеры, да, а будем как арабские шейхи. Значит, интересное, вот событие произошло, появилась комета тут для Джакабини. Крисака, так называемый, одиннадцатый раз она приходит, странная очень комета, она ярко-ярко вспыхивает. То есть самое ее, так сказать, перегилий, ну то есть точка наибольшего, так сказать, да, наоборот, подхода к Солнцу, да, будет 13 апреля. 13 апреля, хотя самая ближ, ближняя точка к Земле будет 1 апреля, но ее будет не так хорошо видно, как тогда, когда она подойдет ближе к Солнцу, ну понятно почему, потому что Солнце освещает кометы и вообще принято почему-то считать, что хвост у кометы сзади, да, а хвост у кометы с той стороны с которой светит солнце, независимо от того, сзади, спереди, потому что освещает и появляется хвост. Вот так интересные события 13 апреля, то есть это как раз тот пазл последний, которого не хватало с мистической точки зрения, чтобы обозначить, что революция будет безусловно, потому что, но комета это чисто революционный такой, ну, символ, да и символ каких-то потрясений очень страшных потрясений и интересно то, что произойдет от 13 апреля в день рождения Томаса Джефферсона как самого нами свободного человека в мире и автора декларации независимости что еще произошло 13 апреля, да какие события ну, там, в Саратове, мост железнодорожный рухнул в свое время, да, 150 человек погибло. Родитель мой умер 13 апреля. Но не это главное, да, самое главное, что 13 апреля разбился, врезавшись в гору в шестьдесят четвертом году, в год моего рождения, самолет Ан-8, который по классификации НАТО называется «Лагерь». «Лагерь». Как вы думаете, кто был командиром лагеря? В 1964 году, 13 апреля, Владимир Путин. Да, это так на всякий случай. Да, Владимир Путин на самолете Ан-8 13 апреля 1964 -го года врезался в гору. Ошибка пилотирования. Да, вот так, так вот командир ошибся, надо сказать. да. Так что много вещей, конечно, которые непонятны. Можно сказать, что они притянуты за уши, да, я вполне такое допускаю, но <смех> даже странные вообще вещи, когда... Да не буду говорить, ладно. <смех> но мистическая часть сознания, она должна напитываться вот этим. Мы же понимаем, что без этого она у нас очень большая, это мистическая часть сознания. Даже у полных атеистов а, есть некие... Такие какие-то культовые действия. Да, да я, я знавал вообще абсолютного атеиста. абсолютно И он постоянно, регулярно, ежедневно, с утра выполнял одни и те же действия при выходе на работу. То есть определенное количество ступенек в определенной последовательности и так далее. Мы все это прекрасно знаем. Да? Потом, значит, вот лите, литератор, ой, лауреаты... Кинопремия Ника призвали прислушаться к участникам протестов. На самом деле они не, призна, не призвали прислушаться, а поддержали участников протестов. Это абсолютно разная трактовка. Режиссер Александр Сакуров. Алексей Красовский, Марк Захаров, которого праздновала власть, так это, его юбилей, там и так далее, все, и вдруг раз, и, и так вот выбился. Но человек, который поставил убить дракона, да, ну не может он поступить по-другому, который тот самый Мюнхгаузен сделал, не может он поступить. Александр Мита, ну и, и так далее, в общем-то, все наши... Приличные люди выступили так же, как и мы, и то есть себя приятно ощущать в приличной компании, да, согласитесь, то есть вот как-то там с отребием, который там одно место лежит одному человеку, да, как-то противно себя как-то вот с ними чувствовать Они. в одной стране, да, в, в одной какой-то языковой форме, да, или там, как получившие единое образование, в единой культуре себя чувствовать, чувствовать одной нации, как-то противно, думаешь опять, Чернышевская, блядь, рабы все до одного, и так далее, раз, не рабы, классно, аплодируешь, да. Я рад, да. Еще также мы хотим сказать, что у нас большое мероприятие состоится 1 мая. Маевочка люди называют ее. демонстрация. Вы почему-то про нее да. пропустили. Да. 1 мая мы все выходим на демонстрацию по всем городам, по всем весям. Это праздник солидарности трудящихся всего мира. Он везде будет разрешен. То есть власти либо придется запретить этот праздник, либо вкусить опять протест. И всегда во всем мире э, в этот день, если люди были чем-то недовольны, они это высказывали. Давайте... Я уверен, что перед 1 мая будут выступать рожи, которые вы знаете, и будут говорить, давайте не политизировать Первомай, нифига себе, это политический праздник. Они будут говорить, не поддавайтесь на провокации, давайте это будет просто красивый солнечный праздник на всю остальную херню, и это те люди будут говорить, у которых красивый солнечный праздник, там с вилами и этими пароходами да там газетами и все а заводы это... газеты и пароходы у которых <coughs> да еще спрашивают что за мероприятие 2 апреля я так понимаю 2, mm -hmm. да, 2 апреля, mm -hmm. апреля воскресенье mm -hmm. у нас mm -hmm. есть сайт 5.11.2017. 1 мая опять будут сажать. 1 мая сажать, пусть попробуют. Кого они будут сажать? Представляете, выйдут коммунисты, выйдут профсоюзы и так далее. Как они будут сажать? Кроме всего прочего, я думаю, что и полицейские тоже 1 мая будут действовать несколько иначе. Они уже, уже. взять лопаты и сказать, что мы сейчас прогуляемся и пойдем сажать картошку. Деревья. Или деревья, да. Ну вот тут кто-то поставил, поставил значок, а уже убрали. Зря убрали. Я не успел прочитать его ник за смерть Мальцева. И такой, вот я очень прошу, знаете, я не знаю, как это работает, но это работает. Вот ты вот эту херню нарисовал, вот к завтрашнему утру максимум, уже у тебя будет геморрой. Вот не знаю, почему, такое, что ты повесишься, или дом у тебя сгорит, или свинья твоя подохнет, я не знаю, там, и так далее. Обязательно будет геморрой, я не знаю, поэтому я говорю, если вы желаете мне смерти, и так далее, не надо этого писать. Вы можете взять пушку, прийти меня застрелить, ради бога. Ты можешь это сделать, только не пиши ни в коем случае, не угрожай, потому что это жопа. Я не знаю почему, но я жизнь прожил и я видел. Предупреждаю, я серьезно это говорю. Да. Люди спрашивают, у нас появились наконец-таки телефоны под э, трансляцией. И там, наверное, есть ссылка на сайт где вы можете посмотреть, какие акции у нас, мероприятия, планируются. Вот. Слава, про квартиру полицейский сделаю ролик, Юрий Романович, Юрий Романович и все остальные, вырезайте вот этот кусок и распространяйте, Че, чем мне делать, я делаю свою работу, представляете, сколько еще я должен что-то сделать, помогайте, помогайте, чем больше мы будем работать, вот мы вот так, у, увидели, вам понравилось, значит, кому-то еще понравится, вырезайте вперед, от вашего имени, от чего угодно, делайте. Да. К новостям. А, да, да, вот реставрирует памятник Пушкину, и говорят не связана реставрация с протестами, да, вот. Вечером того же дня начали реставрировать, когда еще там на, на, на, на постаменте люди стояли, а уже снизу, наверное, там маляры приехали. Ну, это же офигенно. И, и вот, ну, я понимаю, что они, они нас дураками считают, но они же ведь тоже взрослые люди, они тоже прожили жизнь, они в разных коллективах жили. Ну, почему же так вот? оно там трансформируется, сознание. Ну, что, действительно, так уж бытие определяет сознание, что оно, что вот при изменении этого бытия так изменяется сознание кардинально. Ну, смотри, ну, ну дураки же там, вот это дура-нерпа это рассказывает, что, э, да, надо всех сажать, а медведев, а, не, не, ни в коем случае, там, какие-то еще там, вот мы сегодня поговорим про дураков и, и имеют... Удивлять. Я, я не думаю, что они все такие актеры хорошие, что могут вот это сыграть. да. То есть вот то, что они придуриваются. Ну да, есть часть, которая придуривается. Но основная ну, масса то нет, наверное. Ну, вот, это, это Матвиенко время, при... такая, а призвала не прятать голову под крыло после акции протеста. Да, и предложила власти активнее вести диалог с гражданами после протеста. Матвиенко, валюх. Валюх. Я что тебе скажу? Вот смотри, вот Навальный тюрьма сидит, как говорят, да, там куча народу, куча штрафов, и как же вы все планируете вести диалог? Это что же за диалог такой? Ну давайте э, решить вопрос, во-первых, что... Э, всех необходимо отпустить, компенсировать вот эту вот фигню, которую сделали с ними, да, уж я не говорю про то, что вернуть штрафы, а потом, наверное, будем определяться, о чем с вами говорить, причем так как тоже, опять в том фильме, о чем мы с вами будем говорить. Говорить может только об одном, что вы на каких-то условиях для себя уходите сейчас, а не 5-го 11 понимаете? Да. Потому что 5-го 11 там без всяких условий, это безусловное ваше катапультирование нахер. Причем некоторых прямо в ад, понимаешь? А вот сейчас есть возможность на каких-то условиях свинтить. Но это же... Должны быть реальные условия, да? Это какие-то реальные должны быть условия. И для этого нужно делать шаги навстречу. То есть первый шаг, я говорю, это освобождение всех политзаключенных, независимо от того, когда вы их посадили. Махнатки на того, всех в один день. То есть вы выпускаете, потом мы садимся за стол переговоров, и потом вы нам что-то предлагаете. На каких условиях мы вас отпустим с наименьшими... Для вас, так скажем, повреждениями. Мягко говоря, я уж так... Мы понимаем, о чем говорим. Нет, ну вы же не выкрутитесь. Ты же умная баба. Ты же понимаешь, что вы не соскочите нигде. Вы, вы потом бестолку там где-то по Чили, по Израилям, по Швециям, по Швейцариям прятаться. Ну достанем все равно. Ну не мы достанем, так охотники за головами достанут. Но ну, в любом случае понимание должно быть того, что пиздец. Ну что, вам непонятно, что ли? Вот еще один дурачок. А Не, вот видишь, мальцев мусорам хату, а подписчикам говно напал, как Ты и при Глупости вы говорите. Во-первых, власть поменяется, этих хат будет навалом. Да, а девать некуда. Если тебе дадут такую хату, что ты скажешь, на, вы мне дали? Такую, дайте мне меньшего размера, потому что я просто ее убирать не могу. А мы скажем, о маленьких-то нет. А не маленьких не нет, не они не дворцы не понастроили. Поэтому сейчас, я говорю, вон в Новой Москве только 150 тысяч жилья стоит. 150 тысяч. Поэтому о чем речь-то? Вот когда начинает вот этот вот... Делить шкур неубитого медведя, это смешно, здесь достаточно всего для всех, причем масса людей, которым и дополнительно ничего не надо, которые скажут, а мне не надо ничего, мне все есть, да, очень много таких людей. Ну да, может быть и менты, они здесь же не будут, они из колхоза приезжают обычно здесь работать. Вячеслав, что по дальнобоям? Да я вот сам хочу спросить с дальнобойщиками, что дальше-то? Ну вот Бажутин посадили, вот там кого-то присанули, ну что дальше? Ну Дальше готовиться надо к 1 мая. Всем готовиться к 1 -м. Трактористам, колхозникам, дальнобойщикам, я не знаю, всем железнодорожникам, всем готовиться к 1 мая. учителям, всем. Милиции, всем. То есть это будет репетиция 5-11. Надо ее сделать как репетицию, Ну там, генеральная, не генеральная, я не знаю, но это должна быть очередная репетиция. Если мы не отрепетируем, то у нас будет э, больше проблем 5-11. Конечно, я не думаю, что их будет там через край, да, но их будет гораздо больше. Поэтому надо отрепетировать. Омбудсмен попросила проверить законность задержания участников митинга 26 марта. А молодец какая баба. Да, вот, э, ну, совершенно очевидно, что участников задержали незаконно. По крайней мере, большинство, да, которые ничего не делали, а их приглашали на профилактическую беседу. Нет, да, да, ну, а, говорит, ну, меня там не было, я откуда знаю, вдруг их законно? Ну, давайте вы там разберитесь. И в случае потом ее за хобот хватает, там после пятого-одиннадцатого. Говорит, ты что ж? Он говорит, да посмотрите, а я же бумажки писал, а я запросы. Они такие негодяи. вончик, Они же нам врали. Вот как Костя сказал, что это э, главный... 2017 год пройдет под лозунгом, а оказывается, они нам врали. Да. Год врали. 17 лет врали. Путин снял с должности главу ГИБДД. Да, это интересно. Знаешь, Почему? Потому что, ну, понятно, что это связано с дальнобойщиками, но, вероятно, и не только с дальнобойщиками. То есть, глава ГИБДД оказался крайней, потому что он там что-то не смог организовать. Чего глава ГИБДД не смог организовать, я не знаю. Но наверняка, то есть на него все стрелки. Это я к тому, что, вот обращаясь к полицейским, вот это хороший пример того, что всегда будет находиться стрелочник завтра какой-нибудь уча, участковый окажется виноватый, который по Тверской, там главный старший участковый, который Тверскую курирует, он, он там народ не разогнал, скажет, ну ты офигел ты че вообще иди, без пенсии отсюда, да. ты как это, допустил да? запарюм вот, а с между прочим приглашаем, есть версия, что просто сказал что-то, ну на этой почве не, ну наверняка, конечно, если его стали прессовать, он наверняка что-то сказал, сказал, ребята, а я тут при чем? Ну и там, может быть, какие-то слова по поводу того, что если бы вы, может, меньше там хитили, то, наверное, и меньше бы людей туда вышло, да? И вот Пушков раскритиковал Госдеп за отсутствие комментариев по ситуации в Париже, представляете? Он что, больной, что ли? Тут комментариев вообще никаких нет. Туда у них Госдума нет. Госдума ничего не комментирует. У них произошло на Тверской. Я кто не знает, напоминаю. Госдума находится по адресу Тверская 2. У него под произошло, он это не комментирует, но зато он комментирует про Госдеп, который не говорит про Париж. Ну, что в башке, у человека. Ну, я даже не знаю, как это, это можно откомментировать. И уволил уполномоченного России Путин по э, да, по СПЧ. Э, тоже что-то, видно, его не устроило. Тоже, наверное, уполномоченный по СПЧ что-то сказал. Наверное, ему сказали, а что же ты там не защищаешь наше государство от тех злодеев, которые пишут э, в Европейский знаю, суд по правам человека, всякие малявы. Он, наверное, тоже что-нибудь им сказал. Что, наверное, если бы вы были более, менее беззаконной властью, наверное, и писали бы меньше. Ну, я так предполагаю. Закон Яровой может обязать абонентов называть всех возможных пользователей их гаджетов и ноутбуков все вот опять башки, опять, Минком связь. Я представляю, там какие-то отморозки, которые, ну там, больше ада. Вполне допускаю, что это пятая колонна. Такие вот сидят тоже, пьют чай и говорят, там, ну, кость, кость, что там? Да давай это. Больше, больше ада. Да, что-нибудь напишем. Мы же дураки все равно проголосуют. Давай, а что напишем? А давай все. Чтобы, да, это, эти, чтобы у всех операторов были персональные данные на всех пользователей компьютером. То есть, не, не, если не, данных нет, то он пользоваться не имеет права. Анализы, да, кровь, да, дайте да дайте все дайте телефоны дайте. и так далее. А еще обязательно, чтобы в совет какие-то налоги потом ввести и так далее. Ну, чтобы, а, то, а то, представляешь, что, говорит, сидит так и говорит, ты, ты понимаешь, на Тверскую не все вышли. Надо, чтобы все, да. Ну вот Василий Мельниченко у нас пришел. Ну давай, иди сюда сразу тогда, потому что... Сейчас одну минуту. Да, ну давай, давай, ладно, хорошо. Ну потом он не Да, да, и вот... Прокурор попросит отправить Панфилова на принудительное лечение. Ну да, ну вот это вот, конечно, рок-н-ролл с карательной психиатрией, он уже вовсю. Но представляете, человека за болотную, который в двенадцатом году судят до сих пор, что делать не знают. Не знают, что делать, надо в дурняк отправлять. Причем я так напоминаю слова моего, у моего товарища девушка был, он, когда мы, помню, в 15 лет высказывались против коммунистического режима, он говорил, вас закроют психушку, а психушка это не тюрьма, там лечить будут, причем лечить, он говорил, так ужасно, и я вот это запомнил на всю жизнь, и видишь, то есть, к чему я говорю, к тому, что в тюрьме есть срок. Психушки нет никакого срока. То есть человек закрыли, когда его откроют, фиг ее знает, там, ну, болеет. там, Ну да. Нет, ну, конечно, если человек колоть то, что колют, он может болеть бесконечно долго, пока не умрет. Вот. Путин наделил ФСО правами изымать земельные участки для госнужд. Закон, да, закон этот был давно уже. Вы знаете, его давно принимали. И вот проходит 26 число. Казалось бы, нужно что-то менять. Как-то что-то отпускать. И вдруг вот раз ФСО теперь может земли изымать для госнуж. То есть как раз вот надо именно сейчас это решить этот вопрос. То есть сказать о том, что у вас могут земельку забрать. Да вот кто сейчас может? Значит, Росгвардия может ФСО может, ФСБ может, кто Вы мне лучше скажите, кто не может забрать землю у бедного крестьянина, а? Вот, Василь, скажи, кто... Да, вообще это беспредел. Да. Сейчас про землю поговорим. Давай, потому что земля, это основа человеческой жизнедеятельности, да? Правильно я толкую? Так вот, как-то вот основу человеческой жизнедеятельности у нас постоянно пытаются забрать, да? Давай. Угу, привет, Привет. Как тебе этот а? Сейчас, За, да? закон, который подписал Путин о том, что ФСО может забирать землю, а еще может забирать ПСБ и Росгвардии и все кто хочет. ФСО может все забирать. Нет, ФСО это не только землю, но и жизнь. Если, если они могут стрелять в толпу безоружных беременных женщин и детей, да, то... Ну, они, да, они хорошо, они разрешили, Дума разрешил стрелять в толпу и бить жен, да, вот, это такие вещи. Я, да, я бы даже добавил так, а что в нас было по другому когда-то в России? Не, ну, относительно, по крайней мере, это не было так жестко с точки зрения подачи. Сейчас же тебе это в лицо кидать как сраные трусы. Конечно. Раньше это говорили там по просьбам трудящихся, там голосовали какие-то верховные советы, там что-то каких-то людей по производству, они там выходили с плакатами там и так далее. Ну, я просто бы хотел как бы напомнить исторически некоторые моменты, да, что 470 лет назад московский все-таки русский князь Иван Третий напал на Русскую Свободную Республику Новгород, Новгород. вот, знаешь, вот, да, и вырезал половину населения, решил, что никакого местного самоуправления не должно быть. С тех пор, мне кажется, мало что поменялось, ребят. Местного управления нет, вот, земли ему, что, отбирали, как отбирали, так и отбирают, вот, знаешь, все, здесь мы... Так что вот оно, как было, я говорю, так оно и продолжается. Вот. Ну а тут интересные новости, дорогой мы тут слушали, читаем. Вот. Значит, вы знаете, что сейчас в Бразилии э, проходит конкурс, такой все, всемирный конкурс вот на самую большую задницу. И я вам скажу, что уже третий выигрывает. Нет. Нет, просто лидирует российская экономика пока. Это и самая, и самая вот. А, да. а вот что касается Владимира Владимировича Путина, то я вам скажу, что вот он, как пишет тут вот газета РУ, Путин на совещание правительства призвал дать возможность каждому человеку в России завести свое дело. Пока просто не решили, кому поручить, прокуратуре или Следственному комитету. Опять ну, свои, кто его знает, да. А, Вот, да. А глава вот антикоррупционного комитета Яровая считает, что борьба с коррупцией может разрушить суверенитет государства. <свес> <свес> ну, я вам скажу, что... <свес> то есть это в основе к... суверенитета лежит коррупция, люди, да? люди непростые так пишут, да? А, вот. А вот замкомитета Совета Федерации Елена Мизулина, вы, наверное, эту новость уже и слушали, и читали, да и человек, она непростой, так сказать. Да, непростой пред... судьбы, да, как говорят, да, да, предложила в школах не рассказывать о коррупции в России. Ну, на всякий случай, мы должны же напомнить, что у уважаемой госпожи сенатора Мизулиной и дети, и внуки живут за границей. Да, вот, да. Да. Ем, ем там, да. Ем там все, да. Да, а, да. А я думаю, что можно уже и географию тоже не особо-то рассказывать, да. Автозак, водитель автозака знает, где ближайший ОВД. Довезет любого, куда надо. Да. И навигатор есть теперь, да. Автозак-школа. Да? да, кстати, это да, школьный да, автобус. Да, школьный да. автобус. Надо, надо вешать да. на все автозаки школьный автобус. Это наклейку. Да, вот, Миш. Ну, это так мы да, как бы с места в карьер, да, знаешь, вот, да. Тут еще интересные новости же, я не знаю, вы, наверное, уже обсуждали, может, Не, или мы еще начали да? вот. Говорят, вот, ну не говорят, а это новости газета РУ пишет, вот, значит, что а, вот в Москве сейчас что случилось, такое, так сказать, событие. Узнал, что раненому ОМОНовцу а, Гаврилову, который пришел на митинг выразить свое возмущение против митинга, а, против митинга про коррупцию, да, выделили квартиру. Жена ОМОНовца Петрова сама избила своего мужа и отправила снимать по бою ближайший травпункт. А сама пошла писать заявление на себя в ближайший ОВД. Я думаю, что жилищный вопрос Обязательно так, вот, знаешь, вот, наверное, решится вот Как-то как как вот, надо, надо отдать должное Ну что поделать вот, знаешь, Если, к сожалению, в офицерство Чести и достоинства Не стало давно вот. Потому что эти события Показали, что у нас как-то Офицеры могут даже Не просто женщин, девушек вот, ну, ну не говорить, все Вы да. знаете я посмотрел, я посмотрел, вели многие себя очень достойно полицейские. Я даже это, порадовался за них. Ну, Если ну, бы они вели себя недостойно, то я бы сидел сейчас не здесь, а рядом с Навальным. И Поскольку, пера, кстати, вот был... да, благодаря нашим соратникам в погонах, я нахожусь сейчас здесь, а не в тюрьме. Даже вот так? Да, даже так. Поэтому, причем это, ну это совершенно очевидно. А как долг теперь у них? А? А как долг? Ну как, не знаю. Они заложники системы Имитируют Да, они вынуждены имитировать бурную деятельность, Ипотека, Семья, дети, да, ЖК, кредиты, да. ЖКХ, да, вот все. А зарплата 50-60 небольшая. ЖАО, ну, как ну вам сказать? По меньше. меркам есть нашей деревни меньше, деньги да? огромные, ребят. Есть Спасибо. гораздо меньше, есть причем еще люди должны по кредитам всех всем у некоторых еще с Кавказа вот эти вот карточки, которые ну, там, ну, да. дополнительно платят, у них их арестовали и непосредственно загоняют в банки. То есть, таким-таким образом идут платежи. Интересно, там очень интересная тема. Мы имеем непосредственные, так сказать, контакты, нам рассказывают, и людей очень много там, приличных, так что мы им говорим, Спасибо, мы говорим, что они молодцы и что 5 11 они, в общем-то, ну, будут, будут иметь Да, будут с нами. нам говорят, Долго, что мы их раз... можем загнать в угол, как бы, что у них останется единственная возможность защищаться, останется... да, как так про который защищаться. рассказывает Путин, поэтому да, а мы, мы просим, понимаем, и... мы просим всех наших вы разъясняйте, что там не все подонки, и что это люди, которые будут с нами, и что они очень часто вынуждены делать вид, что они там как-то служат этому режиму, они его ненавидят. Ну, они же все прекрасно, все видели этот фильм про Димона. И абсолютно то же самое. Они говорят, многие смотрят нас. Вот сейчас они сидят, я знаю, несколько начальников отделов в Москве. Вот сейчас смотрят нас. Ну, почему? Да, это конечно? начальники отделов, которые, который они, они полностью, ну вот им кому-то там сколько-то осталось до пенсии. У некоторых, кстати, она как раз вот к пятому 11 Ну, будет. пенсия это дело такое, видите. Говорят, что повысит все равно же пенсионный возраст, и это действительно обсуждается но пенсию, говорит, платить все равно будем на том свете. Mm -hmm. да, и для этого сейчас уже туда переводят деньги. Вот недавно уже церковный банк, вот Пересвет, да, вот, пропали деньги. А, говорит, банк Пересвет перевел деньги на тот свет. Это для пенсии, чтобы там не волновались, ничего. Голикова, да, Голикова же подтвердила же, в общем, то, что где-то примерно 1 триллион вот перевели. Это все туда. Вот... Что, туда там все это такой запас будет. И вот вы уже, представляете, да. насколько они себя чувствуют непонятно, насколько оторвались, сказали, что э, тарифы Платона никак не изменятся, да? э, то есть и, и сейчас говорят, да незначительно, всего-то изменились на 25 с 15 апреля всего на 25 только что говорили, что ну ничего да. не изменится. Ну да. И это не так, чтобы не изменилось. И самое главное, вы, любой из нас, любой из вас, любой гражданин России, если просто в него остались ценники хотя бы начала 2014 года и сравнить с сегодняшними, он понимает, что его пенсия в 9-10 тысяч рублей на самом деле это пенсия всего лишь 4-5 тысяч, на которые жить невозможно никак. Не вяжется вот, ни к чему и, и, и ничего. Сегодня э, шло обсуждение на ОТР, общественном телевидении России, собирались экспертов, там собирали ну, я просто вижу это дело, да, обсуждали, обсуждали вопрос, что э, может ли в России сегодня российский предприниматель русский, да, вот может ли он сделать более качественную продукцию, чем Европа и там другие дела. Вот. Ну, я думаю, что зря обсуждают. Конечно, не можем. Конечно, ситуация такова, что мы не в состоянии честно работать сейчас. Вот, да. Честно работать, это значит, не надо добавлять никакого пальмового масла там, не надо другого, третьего. А потом, где взять молока, чтобы сделать сыр или масло? Коров-то нету. Да, значит, а раз нету коров, то мы придумываем всякую, всякую. всякую. И вот это, вы заметьте, что на всех телеканалах, вот, извиняюсь, так скажу, всю такую хрень жуют, жуют и жуют. И все время обсуждают то, чего не надо обсуждать. Нам надо обсуждать другие вопросы. Нам надо говорить о том, что мир поменялся. Что капитализма больше нет в мире. Что то, что мы сейчас строим, называем капитализмом, это все давно прошли, и уже он не такой, что добавленная стоимость, которая вот в Платоне, в НДСах, всяких всем, она уже роли не играет, ее отменяют везде. Что все наши банковские вот эти э, ростовщики, процентщики, что на самом деле в Европе минусовые вот, э, для производства кредиты что еще потребительские проценты, но для работников, для тех, кто производит продукцию, нет, что деньги меняются, денег больше нет. И вы, кто пользуется уже современными технологиями, да, допустим, э, такими как Uber, я вот лично понимаю, что я плачу, э, если заказываю э, традиционно такси, да, я плачу 1800 рублей доехать из деревни до аэропорта, когда срочно надо. А если я уже пользуюсь через Uber, я плачу всего 600 рублей. А если еще вот этот попутчик, то вообще за 250 доедешь. Вот знаешь. То есть что делают сегодня цифровая технология? А цифровая технология это деревня, современная деревня, где друг друга мы все видим и знаем. Неужто господа Миллеры, Роттенбери не могут сообразить, что время-то уходит? Что мы перейдем в другое, где кооперация будет роль играть, вот. где товаропроизводитель и потребитель уже сами договорятся, без всех посредников, даже без государства возможно. Такого, как оно, а нам оно такое Про не да не Это знает. мы говорим, да. да. вот и поэтому, это, конечно, про, про трактористов, про. Да. Земледельцы наши, это которые наша должны очень большая выйти, печаль. Вы, вот. Которые выйти должны были после, сразу же на следующий день после дальнобойщиков. Что там произошло? Ну, были я пусть? думаю, что это можно было предвидеть сразу. И мы, когда разговаривали, мы понимали, что так будет. Буквально за день до объявленного уже, будем говорить, их него абсолютно законного своего выражения, гражданского выражения, они решили, что на тракторах все-таки куда-то поедут. да? Вот. А, понятно, что уголовный розыск, следственные органы и вообще профит... органы Краснодарского края и других областей тоже упредили, будем говорить, предвидя такие события. Они их всех повызывали повестками, остановили, кого не успели, да, кого не успели немедленно... Завели гражданские уголовные дела, сутки, одному 15 суток, другому 12 суток, Коля масло, все, ну, Коля масло пока дома, Волченко закрыли, Петрова закрыли, вот, знаешь, вот других наших товарищей закрыли, и мы, конечно, считаемся, что вроде мы с ними, но мы вот едим хлеб за столом, чай пьем свободно, а им будут подавать через кормушку, так сказать, в эти дни. Это печально, это, я думаю, что это все-таки недальновидно действий и власти правительственных органов, ну, нельзя настраивать э, трудях элиту общества, потому что механизаторы, э, рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция – это настоящая элита нашего общества, и, ну, Нельзя унижать и обижать этих людей. Даже если у вас есть 4000-я Нацгвардия там, и миллионный ОМОН вот, значит, вот вместе с полицией, нельзя все равно пользоваться временной своей силой, причем небольшой. У нас предложение такое, вот здесь бы тоже хотелось его обсудить. Мы считаем, что все трудящиеся независимо от того, дальнобойщики, там трактористы, механизаторы конечно. должны выйти 1 мая в день солидарности трудящихся мира и продемонстрировать свою, в общем-то, именно солидарность, да. То есть 1 мая по всей стране будут праздничные демонстрации. абсолютно день трудящихся. Это, это день да. трудящихся. Поэтому да. я вот солидарности да. Мы, Международный день солидарности трудящихся. Мы все, выходим, мы все трудящихся. выходим, да, 1 мая. Да. Капитализма больше нет. Эксплуатация человека человеком запрещена. Все. И это наша должна быть такая цель. Вы знаете, мы же ведь, в общем-то, понимаем, что где-то там мы запрягаем свою тройку, вот, знаешь, русскую, и видим, что она ну, не едет. Хотя говорят, вот мы там долго запрягаем, потом долго мчимся. Обратите внимание, мы не тех лошадей запрягаем. Надо, надо что-то менять вот в этой тройке, надо делать по-другому. Вот, вот, Я хочу просто напомнить, что в эти дни произошло величайшее событие в мире. Японцы свою тройку, скоростной свой поезд, разогнали до 637 км в час. Вот. А мы с вами... Правительство России не можем разогнать. Вот абсолютно неэффективное, понимаете. Вот. А ну зато а то вокруг важно. Крыма плавучую церковь пустили. помнишь Господи. же? Вот, теперь, чтобы люди могли помолиться. Только, чтобы туда. Да. Вот и как раз патриарх Кирилл нашел виновных в революции 17-го года. Говорит, интеллигенция во всем виновата. Надо же. Я что-то вот... Да вот, ладно. Да, вот. Не, ну я думаю, что да. Кирилл он грамотный человек. Нет, вот ну как, ну за... ради вот бога. Он? Да, конечно, все. Вот. А, а какая гнилая интересная? Ну, да, я наверное, я... либеральная. Либеральная, наверное. Ага. Но, и вот, да, да, и РПЦ назвали, о, говоришь о, насчет о, грамотности, о, правовым нонсенсом референдум о судьбе Исаки. говорит, как это, можно... Это Исаак Абрамович? Нет, нет, в а собором. А, собор. И говорит, как можно, вот я прям процитирую, а то опять скажут. Это, это вот этот э, Легойда, который от э, Владимир от Восинода, Лигойда. Да, да, Считаю, что инициатива внесения на референдум вопроса о передаче Исаевского собора церкви является правовым нонсенсом. Слова знает, Потому что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. И как? А что нельзя федеральный не, я понимаю, что они в закон о референдуме внесли, что нельзя, но с точки зрения Конституции, где единственным источником власти является народ, они а не вот хренов закон, извиняюсь, который Дума приняла, то... О чем вообще речь? Какой нонсенс? О чем он да, говорит? А может быть, им все-таки внести бы э, от имени церкви такой закон, что запретить в России нищету, безработицу, бедность. Вот, да. вот это был бы закон. Да. да. Нет, но он а бедность, это счастье. Да, да, счастье, это, конечно, а как же. Ну, это бедность, счастье нет. для богатых. Я нет, так это... понимаю. Чем <с больше бедных, тем больше счастья для богатых. Да. А Дорогие друзья, ну в нас на самом деле и есть же очень хорошие новости, Россия большая, да, у нас вот э, и деревья высокие растут, вот и много чего хорошего. Да. А, а вот новости из Урала, вот, да, я вот иджа оттуда, как бы вот, в СПК Килочевский с области содержат 2100 коров редкая скотина сейчас на полях вот знаешь, вот России на самом деле коров вырезали вода. и надой них рекорды достиг по по семн по году 10 тысяч 500 литров надоили на корову вот знаешь, вот это хозяйство сохранило свой потенциал развивается благодаря вот конечно стараниям коллектива и своих руководителей они а народные предприятия кооператив да это результат работы коллектива и руководства уже как минимум за последние 20 лет они вели действительно селекционную работу и отлично. Но я только говорю, а куда чубайс смотрел-то ведь? Как осталось такое хозяйство еще в России? Ну да, осталось, да. Да. Куда смотрел-то ведь? Это же не должно ничего такого в России быть. Какие рекорды, какое что? Запретить любой вид производственной деятельности. Прозевали. Да, много ну, всего прозе... не прозевали. Вот Мизульна выступил против уроков по борьбе с коррупцией. У нас, э, так, ну, значит, это новости такие Перу, про, да? сам, про самолеты. Да. Да. В Перу загорелся вот. самолет, а почему-то пачками они вот так случаются. То есть не бывает, чтобы один самолет что-то с ним случилось. Да, вот и да, в руки упал там руки, самолет. руки, да, истребитель на дом упал, в Перу загорелся самолет в Екатеринбурге, вынужденно сел, борт который в Шанхай летел, причем борт аэрофлота, надо сказать. И это Боинг 737 Вот Госпитализировали 7 детей. После ДТП на Варшавском шоссе продолжаются с детьми трагедии. Да, почти два десятка юных хоккеистов отравились в Челябинской гостинице. Это то, что я вам... Говорил прям вчера, даже сказал, что будут отравления массовые, потому что стало тепло. Дальше будет еще страшнее. Ну, если зимой травились, никогда же не было, чтобы у нас травились зимой. Ну, летом, да, но что-то где-то там не доглядели. А это все, сейчас сейчас будет атас. Вот в кафе в Москве с сальмонеллезом заболели люди, покушавшие в кафе. Кафе закрыли. Девочку из Тувы, прошедшую 8 километров по тайге ради бабушки, оставят в семье. Представляете, ну, так, я так... Не знаю. Спасибо. Я да. вообще не знаю, что государство потеряло теперь. Да, а? Это да, же да, столько да. они ведь, ведь бедные. Это же у мамы бы забрали ребенка. Это столько бы получило людей премий. Да-да-да. Как? Педагог Замат заставил да, да, да, ну давай, рассказывай. Ну, я Мы... просто Рот проскочить хочу, да. Рот с мылом, да. Это надо Мизулину и всех остальных с... Промыть заставить. Да, Промыть. И, и, и Гундяева. Да, и тут сейчас я проскочу тогда. Вот Росгвардия опровергает сообщение о неготовности к атаке в Чечне. И вообще-то атака, она что-то странная, потому что люди из Дагестана и Чечни Рассказывает абсолютно одну и ту же версию, что не было никакой атаки, что это все инспирировано и что погибли случайным образом люди, которые не хотели ехать в Сирию. Вот так нам рассказывают. А так как а те, которые нападали, все застрелены в ухо, да, в лежачем положении, там на фотографиях это видно, то есть это наводит на определенные мысли очень сильно. Вот. И «Газпром» изъял из стандартного релиза о долгах упоминания о Кавказе. Но вообще, я думаю, что «Газпрому» нигде не надо платить, ни на Кавказе, ни, ни в каком-то ни было другом месте. Сколько, вот когда мне говорят, а вот мы там трубу приварили и газ крадем, и, а вот это, это честно или нечестно? я говорю, вот сейчас... Очень хорошо работает та идея, которая была в советский период. Сколько у них не ни кради, все равно своего не вернешь. Вот сколько ты не украл у «Газпрома», все равно он у тебя украл больше, потому что это там доля твоя в «Газпроме», твоя доля, которую наши деды и прадеды отвоевали. Все. А кто там, Миллер какой-то это делит. Поэтому даже если ты врежешься, Трубой высокого давления все равно нифига ты. Здесь Господи. вот Смотри, вопрос, Вячеслав. Да. Как вы относитесь к Косыгину и его реформе? Это ко мне или к тебе? Не, ну к тебе вопрос, да. Ну, я тоже задавал ее. К вопрос. Косыгину Алексей Иванович, да? Его Нет, такой? Николаевич, Даже... наверное. Да, да, да. да. Ну, неважно. Да, Косыгин. Забыл, забыл, да. Очень хорошо, в общем-то, отношусь и в то время, когда он был в власти и творил, так скажем... Это премьер-министр. Да, премьер-министр. Да, я был совсем юным человеком, но уже, так сказать, подрастал. И последствия тех реформ, которые он проводил, я уже застал, как бы работая в комсомоле. И люди, которые его лично знали, много рассказывали интересного, много рассказывали о его полезной деятельности. Поэтому я отношусь к нему очень хорошо и надо сказать, что вот в тех людях, как бы их там сейчас современная молодежь не любила, называя там какими-то там злодеями и так далее, но в них не было вот этого чванства, которое сейчас в тех, которые заработали копейку и себя считают крутыми, бога за яйца держат и все такое прочее. Они не говорили про себя ни в коем случае элита. Да? Там такого и слова-то они не знали. Да, поэтому... А я бы э, тоже добавил по Косыгину, что э, в то время... Мы должны помнить, да, что как раз чуть-чуть поднялась нефть, брежневские говорят mm -hmm. времена, и мол, что с сегодняшним временем сравнивают, что тогда тоже Советский Союз на нефть все, но не забывайте, Тольятти Азот, ВАЗ, КАМАЗ, БАМ и другие, вот, знаешь, достаточно серьезные стройки, да, эти деньги были вложены, и это были рабочие места, а главное, что... На сегодняшний день эти заводы, и это построенные, значит, вот, фабрики, заводы и рудники тогда сделаны, и нефть, кстати, и все, обогащает больше не российский народ совершенно, и не советский народ, тем более, да, она обогащает примерно 200 семей, и возле них, возможно, ну, живут еще там, ну, порядка, говорят, где-то 80 максимум тысяч человек. Знаешь, вот, пользуется всем тем, что по реформам Косыгина как раз тогда и делали. И то, что я тоже знаю, мы сейчас, вот еще косыгинские люди, его помощники, все еще живы, такие как вот, Базаров, вот, наш все это есть. Косыгин готовил реформу именно к операцию сделать, вот более народных предприятий сделать по-настоящему, дать свободу ну, в какой-то мере в рамках того времени дать свободу предпринимательству. Вполне возможно, если бы он мне скоро постыжно скончался и не заболел, и все, может быть, это бы и на самом деле делалось. Потому что, если сравнить, я хорошо помню эти годы, все илоны, нейлоны и болонью, тогда как раз оделся весь Советский Союз. Да, нет, ну с точки зрения моды какое-то движение. То есть серая толпа, вот это, москвичи, серая толпа, я имею в виду машины, москвичи, они как-то все изменилось, какие-то другие машинки стали ездить, жугули, да, появились, какая-то другая одежда появилась, идея появилась, которая потом была реализована, гаструбы, да, когда нам дали трубы из-за бугра, и у Рингой, Ужгород проложили этот газопровод, до да, который теперь служит, как правильно да? говоришь, да, абсолютно да, другим да. людям. Но окупился-то он при еще советах, представляете, то есть взяли трубы, за эти трубы гнали газ при советах, окупился, потом пришли добрые люди, в кого и сказали, ребята, это наша. нифига себе, с какой стати. Поэтому, конечно, абсолютно прав, и реформа, реформа Косыгина, я говорю, я был молодым человеком, я это видел, и очевидно было, что э, что-то становится, ну, такое, в воздухе витало, что весна пришла, вот ощущение весны тогда было такое, что свобода. Приходит. Откуда она шла, я не а, знаю. Вот тут очень хорошая новость. Ну, не хорошая. Я имею в виду новость. Да, вот mm -hmm. такая серьезная новость, что численность вооруженных сил, да, это как бы обсуждается сейчас, Путин увеличивает немножко президент. Вы знаете, я не думаю, что это с милитаризацией связано все, просто надо рабочие места создавать, он обещал. там 12 тысяч, а с прошлого года 18, в основном... Немножко, да, рабочие места Ни на одного солдата больше нет, ни на одного офицера, в основном это 18 тысяч гражданских, которые метут, там секретутки должны быть там, ну и все остальное прочее, да. Да, да, да. Так. Вот, э, законным арест Вороненкова покойного при, уже признали, а почему? Потому что сказали, а нет никаких данных, что его убили. Суд не располагает данными о смерти Вороненкова, а поэтому, ну, значит, все законно. И да, В нас банки... общем-то, не принято, будем говорить, мертвых обсуждать и да -да. судить, да -да. Вот, да, это уже нехорошо, даже да. при всем. В Нацбанке Украины начались обыски, я думаю, что это как-то связано, наверное, с наличием три года на территории Украины российских банков, да. которые доили украинский народ, и сейчас вдруг все благодаря тому, что на них начали наезжать, ну там, правый сектор или кто, националисты, все сказали, да, они же, они же тут есть, надо же, мы их не видели, ходили каждый день, а они тут спрятались, вот, и они тут есть. Милонов считает похвалой для себя запрет на въезд на Украину, странное у него ä, представление о похвале, Генконкур консульство Польши, значит вот в украинском Луцке обстреляли из гранатомета ну над больше информации, там уже и Захарова высказалась и уже все, все по этому поводу высказались и поляки перекрыли трассу Львов-Варшава на Украине из-за обстрела генконсульства значит тут вот с Евровидением продолжается скандал самой не хотят пускать и значит там грозят что не будет этого конкурса Евровидения на Украине и соответственно еще политики Германии призывают не проводить чемпионат мира 18 года по футболу в России и, в общем высокий суд Лондона обязал Украину погасить долг перед РФ но это 3 миллиарда вот те самые знаменитые, которые потом перекочевали, наверное, в чемоданах Януковича, а теперь Украина должна. Но это незыблемый принцип частной собственности, как в процессе о трех миллионах, помнишь, это когда перчатки украли там у Илинского, да? Вот, а здесь процесс о трех миллиардах, вот, как ни странно, такие похожие вещи. Испанский посол, в, на Украине про Путина наговорил что-то, и, и все там Захарова, все остальные очень негодуют по этому поводу. МИД высказывается России, что не должен посолу такой говорить, он превыш, превысил свои полномочия. И вопрос, откуда они знают, что он превысил? Да? Он же ну, посол. И он, он, он, он же не дурак. Я, я вообще думаю, что у нас своих проблем значительно больше, чем вот комментировать обычные там разговоры, послуга всех. На Это очень важно. Не, они, и... же, они же, как. Не, ну как, посол высказался про Путина, что он не совсем умный. Это первый человек из-за рубежа, который сказал. сказал: вы что думаете, он 7-5 в Абу? Ну, там по-другому, конечно. По-любому так, да. Да. Ну вот, и поэтому это уже само по себе интересно. Вот тут в чате интересно написали. Очень прекрасно прожили украинцы без газа российского, теперь без российских банков, которые кормили их страну. Да, да, да. Вот, Путин и медведь оценили результаты генеральной уборки Арктики вот они тут ну да, на, на земле, земле Франции, да, да, и, и Франции Иосифа, да. и Александры везде побывали, да. я думаю им просто не понравилось наше заявление по поводу Индигирки и Колымы, там правда херово, хотя наши живут и пишут, зачем да. вы нам их туда они, наверное, там себе местечко подыскивают, да. там вот, один на земле ну, я, я считаю, что в принципе у нас кандидатов на переселение на такие земли много есть сейчас вот в России, да это однозначно. Так что нормально, там убрались, уже можно заезжать да. до 5-го вот маются же, ведь надо школы МО заселять. Вот да. да. да. да. конечно, да. конечно, да. И вот самая большая полярная станция на земле Франции Ось станет доступна для туристов. Я думаю, мне... ну да, это то, о чем да, мы да, говорим. Да, туристов да, будет да. много после 5 -го, 11 -го. ЕС наложит вето на соглашение по Брексит. Ну, ну, наложит и наложит, наложит смотря и наложит. куда. <свят> ну да, да, да. <свят> вот, Трамп откажется от энергетической политики Обамы уже занимается. Это, официально. вы знаете, достаточно интересно. Действия Трампа, читая то, что он делает, вот много здесь разумного есть. То есть Конечно. это действительно свобода предпринимательства, потому что. Они зажали своих вот, предпринимателей в тиски экологии, другого, третьего. Я не знаю, настолько это верно или нет, да. Но этот пришел и сказал, все, бурите, добывайте, перерабатывайте, создавайте рабочие места. Нечего ждать-то ведь, вот надо работать. Вот. А это э, следствие означает одно – Нефть будет дешеветь, вот, да. Чем больше они будут добывать, чем больше они будут переходить на уголь, тем меньше Америке нужно нефти. Вот. Чем меньше Америке будет не, меньше нужно нефти, тем больше арабам придется продавать в Европу. Чем больше Европа будет покупать дешевой арабской нефти, тем меньше России куда-либо эта нефть будет нужна. Себе она не надо. В общем-то много мы же сейчас мало пользуем. А те откажутся, денег будет меньше. Придется снова Кремлю повышать налоги. Так что Трамп, в принципе, работает не в нашу с вами пользу, Нет, однозначно. Не то да, об этом, не, да. ну да. как раз да. в нашу пользу. Он и в пользу Путина, может быть. Конгресс США отменил закон о защите данных в интернете. Ну, то есть... Информационный мир развивается. В Америке защита персональных данных, да, это была жестко, священная да. корова, все ее зарезали. прям Сказали «А, продавайте, разглашайте, делайте, что хотите». Почему? Потому что наконец поняли, что защитить данные в интернете нельзя. Ну какой да. смысл ну, да. криминализовывать всю эту сферу, когда ее надо декриминализовать? Потому что если уж Трамп ничего не может защитить, дай к нему мужик залазит в дом и там снимается, делает селфи, то уж все остальные-то что могут? Так что вот много интересного, в Вашингтоне около Капитолия стрельба была, мужик, я так понял, какой-то не в себе ехал на машине и врезался в патрульную машину, тут же в него начали пулять, ну потому что подумали, что это там террористы, экстремисты и все такое прочее, но ну, я так понимаю, его не убили, вроде задержали, но это то, о чем мы говорили, что помнишь, Кость, мы говорили, что сейчас любой, кто начинает как-то очень... Плохо себя вести в городе, будет подвергаться обстрелу, потому что все думают, что это террорист едет. Вот. А, так, тут, сейчас еще, самоуправляемый автомобиль Юбер ну, да. попал в аварию в Аризоне, вот, то падала. есть начались, это уже вторая авария робота. Помните, первый да? В гугловский первый попал, да. Ну, вот Илон Маск научит людей скачивать свои мысли из компьютера. То есть, вот ну, тут у нас, правильно мы говорим, там поезда по 600 километров в час ездят. Илон Маск придумывает какую-то фигню для башки, которая там... Потом все это будет в потоке, в общем. Представляешь, что можно к потоку, к общему подключаться и иметь коллективное сознание, да, вот, то есть был коллективный бессознательный, теперь коллективный сознательный будет, а наши тут вот что-то тоже придумывают, там, я не знаю, там красить бордюры или еще что-то, да, Платон, да, Платон какие-то эти, <свят> вот, британские каменщики фу тут фу вот фу тоже фу фу фу выступают фу против фу роботов, не те каменщики, не, не, не Франк Масоны, а обычные каменщики очень удивились, что робот в шесть раз больше делает, и они решили, что надо это. Ну, как, как помните, раньше рабочие ломали станки, которые увеличивали производительность. Сейчас тоже детская болезнь будет, это безусловно. И вот, а вот гражданам РФ предложили к тридцать пятому году подключиться к системе удаленного мониторинга здоровья. Бля, вообще, к 35 году систему удаленного То есть, имейте в виду, больницы все закроют и врачей больше не будет. Не Будете куда? все в системе. Да, да. в системе. Да, к удаленного, удаленного да. Да, да. А вот сын генпрокурора... Игорь Чайка нарастит долю в крупнейшем производстве шпал до 75%. Да. Процентов, да. Только вот, бабок, ребят. И не бояться, что шпал им в жопу засунут. Я вот очень сильно удивляюсь. Я сразу вспоминаю тот анекдот, когда советский анекдот, когда Лев сказал всем зверям, зверям принести какие-то чудесные фрукты, овощи а если кто-то известный принесет, то засунут ему в жопу, ну лиса сразу поняла что мудрствует лукаву нечего что-то маленькое там черешню взяла, пришла, но ну, ей засунули она пришла волку, говорит, там засовывают нормально, возьми что-то маленькое ну там какой-то горок взял ему горох засунули, ну заяц был дурак с лисой, он не общался ну там такую притаскивает там какой-то патиссон или там что-то баклажан он говорит, это баклажан, ему суют, половину суют, она орёт, вторую половину сует, он, он смеется, он говорит, ты чё смеешься? Он говорит, а вон ежик дыню катит. это вот про вот ребят, я думаю пол Маккартни работает над новым альбомом, кстати, недавно вспоминали совсем, помните, стюардесс немецкой авиакомпании подменил недомогающего пилота. Вот, да что, самолеты дошли То есть там что то Ей показали просто какую кнопку нажимать Не, Ей показали все. просто куда смотреть, да, и, куда смотреть да. Да. и нормально, Boeing 737 Он сам сядет и сам полетит 800 то, и все сделал сам Ну, это хорошо Вот Энсо Феррари который был владельцем, да. и инженером и великий человек, и несчастье много у него в жизни было несчастный человек, после смерти не обрел покоя, вот полиция поймала каких преступников, которые хотели его тело украсть, а потом шантажировать семью, ну как Чарли Чаплина, помните, да. таскали все, воровали, ну вот вроде как прекратили это дело, а Бугатти выпустил велосипед за 2 миллиона рублей, который а там невес, бред, не знаю, невесомый. Не, ну там какой-то супер. А дожили. вот бред, а вот бред дальше. Автоваз может до конца года наладить экспорт в Китай Лада 4 на 4. Это в Китай, зачем в Китае Лада 4 на 4? Представляешь, что же? Да, нет, ну как? Я уж не думаю, что дешевле китайской машины может что-то быть. Давай поговорим, наверное, о протесте, а, а, а потому а, а, что, что надо, время у нас и дай. ответим Давайте, на вопросы. Да, Давайте, да, пишите да, Василию, пишите давай. мне вопросы, мы сегодня новости у нас так сумбурно, все, просим прощения, но вот вот пишет, Путин, когда ворует, он кайфует. Вы знаете, есть такое состояние, которое называется клептологния. Это клиптомания, психи... да. Нет, клептомания другое. Клиптомания человек не может не воровать. Клиптологнию он может не воровать, но когда ворует, испытывает сексуальное удовольствие. Он кончает, просто так украл. Ах, а, бля, ему да, позвонили, говорят, слышь. Перевели такую-то сумму на виланчель, он бзж, ушел. Ну, да, здесь, здесь, конечно, можно сразу добавить, что вот вроде как бы нельзя стыдно да, и плохо обманывать свой народ. Да, вот, но какой кайф, какое удовольствие, когда это получается. То ведь вот, вот как раз этими занимаются все время они. Вот очень важный вопрос для тебя прям. Сколько нужно времени, да, да, да. Чтобы, чтобы начать просто... производить достаточное количество еды для всей страны. Ну да, накормить а, народ. Вот. На самом деле, 5 лет это абсолютно достаточный срок. Это природное такое, да, что за 5 лет любое, даже с нуля сельское хозяйство, становится достаточно эффективным, успешным. А самое главное, качественные можно сделать. Но для этого надо, чтобы у нас было как в Польше, допустим. Да? Вот, то есть Польша э, соуми, как бы одновременно с Россией начали же реформы практически вот, все сельского хозяйства. Польша на сегодняшний день абсолютно аграрная сильная держава. При 19 миллионах гектар земли... А в нас совокупно 100 семей олигархов имеют больше земли даже, чем Польша. Польша производит сельхозпродукции больше, чем огромная Россия. Если вы возьмете Италию, то вот этот сапог итальянский всего лишь с да, половиной раза больше производит сельхозпродукции, чем Россия. Но всем россиянам хочу напомнить, что в них нет агрохолдингов. У них нет латифундистов и феодалов. у них отсутствует рабство и крепостное право. Земля очень ограничена. Очень ограничена. Средний надел вот в Польше это 7,5 гектар. Средний надел земли в Италии 4 гектара. Это чисто для примера. Мы не имеем такого ни в Норвегии, мы не имеем такого в лучшей сельскохозяйственной стране Нидерландов. Цикл вот почему назвал 5 лет за 5 лет корова приносит теленка теленок за 5 лет становится коровой это природный цикл становления сельского хозяйства любой страны любой территории. А дай мне этот телефончик? Да, Значит и говорим, и Игорь Илин пишет. А, а да это но, но там же ж не, не миллион гектар родины они не, не продают не 5 лет, да пять да. лет вот Игорь Илин хочет э, помочь как адвокат, э, хочет Здорово работать. Вот, вот, вот наши телефоны, они есть внизу и в описании. Позвоните прямо сейчас, ну или, может быть, позже. Ну, я имею в виду после эфира и поговорим с удовольствием. Вообще подтягивайте всех адвокатов, юристов. Нам это необходимо. Как относимся к автоматизации сельского хозяйства? Ну, по-любому улучшение труда, это благо должно быть, вот, да, но, как мы помним, это и в капиталистических странах случалось, когда шла автоматизация, замена роботами, так называемыми или линиями, народ возмущался, люди сжигали, как бы, модернизацию эту самую, но они научились обходить и на сегодняшний день идет хорошая замена, переобучение и тому подобное. Да, конечно, современные комбайны, современные доильные аппараты заменяют все. Робота поставьте, больше доярок как бы не надо. Но мы в первую очередь должны думать о тех людях, кто живет на этом месте, как они дальше должны после замены аппарата работать, чем жить. Если вы Купил робота, поставили и выконали 12 семей на улицу то эти 12 семей имеют полное право, согласно Конституции и прав человека, ночью сжечь эти все автоматы и тому подобное. Однозначно. Вячеслав объявить прогулку в Иванова 2 апреля 14.00 на площади революции, памятник борцам революции 1905 года, очень хорошее названием. Володь, запиши, пожалуйста. за и, и вот еще, ведь, так, еще говорят про символ, говорят про символ тех, кто против коррупции и предлагают белую повязку. Давайте предлагайте символы, проголосуем и действительно все мы должны какую-то символику вешать, что мы не согласны с этим режимом и, и так далее. Когда прекратит вымирать деревня, спрашивают. Ну, здесь вопросов нет. Опять же, буду ссылаться на примеры восточных наших стран. Вот они сохранили устои своей жизни. Та же Польша, Чехия, Словакия, все они не ликвидируют свои деревни. К сожалению, так получается, мы не, не умеем сохранить. Наше правительство приняло четкий план, он выполняется на ликвидацию любого вида производственной деятельности, поэтому деревни вымирают. Закрывают больницы и школы целенаправленно, поэтому график есть, К сожалению, с нами, нас с ним не знакомят, я такой вопрос задаю власти, что покажите хотя бы график, когда в моей деревне закроют все, чтобы не успеть уехать с нее, Или как, вот, знаешь, вот. потому что это целенаправленная Политика сегодняшней власти России. Ликвидация всех населенных пунктов. Малые города, кстати, тоже будут ликвидированы, если мы не поменяем ситуацию. Спрашивают, что за митинг 2 мая в 12 часов. Мы, честно говоря, сами не знаем, что за митинг. У нас, к сожалению, прогулка, которая начнется в 2 часа от... 2 апреля, с да, но от площади станции метро Маяковская по, возле... по четной стороне Тверской возле КФС мы да, возле ко Манежной площади обходим Кремль Когда говорит, вырастет рождаемость, вода вот значит. Вот, ну, когда все правильно будем делать, <с вот спрашивают еще, да, когда вырастет рождаешь, два часа дня. Вот ко мне спрашивают, говорит, Мальцев что-то там не могли до меня дозвониться, докричаться, а Навальный приехал в город и создал э, фонд борьбы с коррупцией, и это очень хорошо, видите, не можете вы до Мальцева докричаться, приезжает Навальный, Навальный. не можете до Навального докричаться, до Мальцева, до Мельниченко, до кого-нибудь, докричитесь, главное э, действовать, и все, и все будет нормально, мы вот сейчас нас пытаются и, разорвать, разделить и так Константин, и далее. Константин, не, на говорит, да. хотел бы жить в деревне, но там ничего нет. Вы знаете, вот почитайте тоже сайт Федерального сельсовета. Мы укоренение народа на земле считаем абсолютно национальным проектом для освоения великолепного пространства России. И мы надеемся, что именно... Эти территории станут приятными и примерными для э, жизни россиян. У нас больше воздуха, чем в городе. У нас больше пространства. Вот и остается только построить прекрасные дома, чтобы дети вместе с маленькими овечками, козочками, ягнятками баловались, игрались, росли прекрасными людьми в достатке и в любви. Спрашивают, что будет происходить в тюрьмах 5, 11, Но в тюрьму же не они не изолированы от информации. Понятно, что там будет происходить тоже, что и по всей России. И все мы готовимся. Да. И там тоже. Сахалин, привет. Так. Так. Когда начнем кушать натуральную еду? Вы знаете, будем кушать натуральную еду тогда, когда ее будем производить. Вот. Произвести много Продуктов питания и продовольствия может произвести только крестьянство. Феодализм и крепостное право всегда будут провоцировать голод и недостаток, потому что они заинтересованы в цене. И им все равно, что продать. Вот, вот, будет вместо сыра оконную замазку, все равно будете кушать, другого ничего не будет. Только крестьянство. Только развитие сельских территорий даст вот России огромное количество разнообразной и дешевой пищи. И рабочие места. Конечно. Одно рабочее место, созданное в сельском хозяйстве, мультипликативно провоцирует 6-7 рабочих мест в других сферах. Надо тракторе выпускать, значит, надо металл плавить, надо вот, значит, вот оборудовать, надо строиться, надо пластмассу, надо все. Снизу Россия может перестроиться. Сверху они не умеют. Сверху надо только 100 долларов за бочку нефти. Тогда они что-то управляют. Как только ниже 100, как видите, они не умеют ничем управлять больше. Даже за 100 управлять, потому что 100 ну, как могут раздавать да, что хочешь, ты нам надо донат прочитать, тут мы не видим. Пожалуйста. Потому... Соратники, так, Михаил СПБ, соратники, привет. Что будет... С силовиками, нашими соратниками после 5, 11.2017. Будет ли достойная зарплата, льготы, и пенсии? А мы сегодня говорили, если не успеем. Да, в самом начале мы говорили, будет. Ну, я говорю, вот они дали одну квартиру, я обещаю, после 5 11 каждый силовик, который нормально себя повел, и который остался на работе, получит квартиру. Потому что это не, не то, что неправильно, это катастрофа, если человек, занимающийся такой работой, живет хреново, он должен жить хорошо. Димон, 100 рублей на похмелку Димону слова после боярки. Людмила, люблю вас. Хорошо. Мы вас тоже, Людмила, да, любим. Да, да, да. Вадим, слава, будут ли расследовать убийство Листьева, Литвиненко и так далее? Обязательно. И это одно из условий, в общем-то, новой жизни, чтобы мы узнали правду. Все архивы мы откроем, все опубликуем и уж тем более э, все. Вещи связанные с убийством Литвиненко а, расследование. Здесь, значит, мне такое говорят, что Василий, пригласите Мальцева посетить МЭФ. Завтра что? начинаем МЭФ. Экономический форум. Да, угу. нет, Московский экономический форум, где будут презентовать программу такого индустриального развития России, одна из, ну вот нас на сайте, они все вывесены, читайте, это да. будет у Шуваловском, э, в этом Корпус. корпусе э, университета да. московского, во прямо завтра с 9-10, а а да, слышал, да? так там сису же ли, надо да? что-то строить, ему. Димон, Путину с Димоном да. на боярку, да. Дмитрий. Эту страну погубит коррупция. Знал ли Боярский, про какую страну он говорил в фильме 30 лет назад? Владислав и его пантерка Тверь. За 4 дня число подписчиков артподготовка увеличилось на 3000 человек. Мистер Троль, Слава, пришел я в воскресенье в центр Москвы. Хотел с тобой увидеться, попросить, чтобы меня... В разбанили, а меня на Тверском менты приняли. Может да. быть революция, это, это не мое. Ли, э, землю э, людям? Конечно. Ну, Никто... однозначно, что каждый человек, каждый гражданин Российской Федерации должен быть уверен, и это должно быть закреплено земельной реформой, правильной земельной реформой, и иметь возможность всегда независимо, где бы он ни находился в эти дни или как, вот что у него есть всегда возможность кусок земли взять и там иметь поместье, дом свой. Все у нас пока этого достаточно. Аноним. Всего. Город спас Клепики на революцию. Илья Кучеренко, помощь, с Комсомольск на Амуре на наше общее дело. Смотрю ваши эфиры каждый день. Спасибо большое за ваш труд. Не ждем, и а готовимся. Илья, давайте в Комсомольске там возобновлять прогулки, чтобы... Там все было, весь Дальний Восток сейчас уже разогрелся, вот комсомольство на море надо тоже подогревать, и я думаю, что там все условия к тому есть. Спрашивают нас, когда перестанет вымирать Ставрополье, знаете, действительно богатейший край, я вот буквально недавно был на форуме фермеров съезд был фермеров когда и них попытались вот значит, ограничить их землей начинает же отжимать землю так грохолдингом надо но мужики собрались 1200 человек в общем то будем говорить так по-русски говоря власть бзнула маленько вот знаешь вот сдали назад но чуть-чуть просто пока заморозили вот это постановление областной закон вот я попытался ребят Эйфорию, эйфорию их не избить, сказал, что ну и что, ну сейчас заморозили, отменили, через два месяца могут снова возобновить и все. То есть мы должны добиться новых всех законов, мы должны добиться вот смены системы в полном объеме. Вот, значит, вот, должна быть другая экономика, другие э, отношения вообще, все политические, э, само общество, другие отношения. Гош пишет, дядя Слава, пожелаю удачи, сегодня проходил собеседование на новую работу, удачи, желаю от всей души. Здравствуйте, как можно с вами связаться, у меня много разных идей о том, как помочь бедным, вот ну, все, пожалуйста, помогайте, мы все бедные, вот в России на, да. Наш телефон, да, я сейчас покажу, под видео, да, под видео да, да, есть да, телефон, да, да, вот телефон да. Да. наш, да, сейчас я показываю, не вижу, я что там показываю. Составляются вот, ли списки да. для иллюстрации? Вот, ну, составляем, а чё нет, -то ведь это же нормальное занятие составлять... Вот. Списки, да, да, у вас нет. Ну, сейчас я говорю, сейчас вот мы решаем по поводу... Я не колхозник, но будет ли развиваться технологическое производство? Вы знаете, оно все равно развивается, и это прекрасно, и нормально. Я надеюсь, что мы действительно когда-то будем гордиться своей экономикой. У нас есть все для того, чтобы экономика России... Была отличной. Если мы вернемся 25 лет назад, вряд ли в России были люди, которые бы могли поверить, что Южная Корея, там, э, ну, даже Канада по населению маленькая с нами, э, Испания там, или другие... И Мексика нас перегонят даже по ВВП. Ну, кто бы поверил тогда? Вторая экономика мира, вот, первая экономика Европы, вот, значит, как же мы могли в такое поверить, вот. Но можно, ведь за 25 лет они нас обогнали вот, во всем. Вот. Я считаю, что при смене э, режима политического нашего э, Россия имеет шанс в течение 5-7 лет вот, снова... Те позиции свои взять пусть не первый не второй не третий но в четверку пятерку войти передовых экономик а самое главное мне было бы плевать какое место лишь бы люди жили достойно и богато вот, вот это было бы классно. Так, помню, да. я помню, я помню. Да. так вот в екатеринбурге 8 апреля акция Обнимем городской пруд, вот, да, у нас такая сейчас вот, ну, есть же всякие, да, обнимем друг друга, а в Екатеринбурге обнимают городской пруд, вот, потому что э, прямо в центре пруда решили на воде построить большой храм, вот, знаешь, вот храмов 20-этажный дом. Да нет, там храм вроде, ну, общем, храма, дом, ну, вот, там, видите, вроде да. храма на воде, с 20-этажный дом высотой. А -а -а. Рамзутский, да, дома. это как на это рекорд, вы... на рекорд идем. <coughs> да. Но э, я считаю, чем выше церковь, тем ближе к Богу, поэтому ну, да. видимо стремятся туда. Поэтому, вот, поэтому надо тогда... на, на, на шпили Останкинской башни поселить Гундяева я будет спокойно, в Схиме. Но ну, надо же ему, он же монах, ему в схему да. надо. Надо на шпили Останкинской башни <coughs> келью и туда. Здесь э, пишут про чай, как пьется все, значит, вот. Ну я бы сказал конечно у нас есть свои пожелания для нашего правительства да для руководства страны потому что ну все что делают последние особенно годы да и в общем то все эти годы мы видим что делается руками которые растут конечно не с того места да? поэтому мы пожелаем нашему правительству Пить много сладкого чая, может тогда слипнется то место, откуда ихние руки растут, вот знаешь, вот и они перестанут такими руками работать. Ну, Монсант мансанта уже в России, ну. Говорят вот так, да, что у Пермской области начинает Монсанто как бы, работать на экспериментальном там хозяйствах или что. Спорный очень вопрос, Единственное, с чем бы сказал, что России можно не спешить с ГМО. Это точно, у нас возможности есть пока повременить. Есть такое понимание, да, когда начинаются, ну, быстрые реформы, Некоторые умные, говорит, надо подождать, посмотреть, если действительно хорошо будет, вот, то и мы тогда двинемся и сделаем. Поэтому я бы тоже сказал, что давайте повременим немножко. Вот у нас есть возможность еще традиционными продуктами корниться. А вот, Иван Николаевич пишет, делать. это очень важно. Да. Здравствуйте, полицейские из Кировской области устал от навязывания и пропаганды ядра, заставляли за них голосовать на выборах. Там одни воры, хочу перемен. Иван Николаевич, свяжитесь с нами. Нам очень нужны нужна помощь действующих сотрудников полиции ну можно с каких-то там секретных телефонов там чтобы поскольку наверняка связь слушают то я не думаю что по голову что кто то возьмите какой-то левый телефончик позвоните и, да, соседский да и договоримся с вами потому что нужно иметь представление что происходит в полиции Кировской области там в Рязанской в Тверской и так далее нам нужна связь с полицией Везде. Поэтому вы нам звоните, мы с вами будем связываться, обмениваться информацией. Я думаю, что э, в общих это интересах. Спрашивает по поводу... про. ГМО, я не а, договорил, да. Вячеслав меня прервал. И люди хотят выращивать ГМО, я считаю, что пусть выращивают. Просто честно пишут на этом. Ну, на, я на, за на это говорю, что мы можем не, не, не спешить с этим, но если да, там пусть себе разбирают. Потому что правил, показали да. себя. Не оправдываю. Да. да ну, Спрашивает про зеленую да. Я еще, Иван да. Николаевич, полицейскому скажу. Да. Еще, да. еще да. есть вариант: вы скид, скиньте нам да. свой телефон, вот, вот также с донатом. Вместе, ну, может, и, и, и таким образом, я думаю, что он не высветится очень долго, да, какой-то, на который вам можно позвонить, мы сами найдем способ позвонить. Да. Спрашивает про зеленые технологии, про без, на пермакультурах, да, это без удобрений минеральных, вот, значит, делать, вот. Ну, отношусь нормально, вообще-то в мире такая практика пошла, что вернуться к истокам природы, попытаться биотехнологии заводить, другое все. Жизнь покажет как, вот, знаешь, вот. на самом деле в мире сейчас не существует дефицита продуктов питания, наоборот, перепроизводство. Мы можем не сильно, будем говорить, мечтать, Россия, что мы там всех заменим и накормим, по единственной причине – Африка может накормить три планеты, таких как наша, вот она не освоена, земли очень плодородные, воды хватает, вот значит, все, так что, ну, жизнь покажет. Пока что мы производим много минеральных удобрений, продаем Индию, Китаю, Бразилии. пока что пользуемся в не очень больших количествах и в России, вот. Сказать, что это вредно, не могу, честно, не знаю. Нет таких данных, надеюсь, что бредно. Здесь есть и весь отдел вы за Мальцева. Вы прочитали вы на сайте. Да. А где? Где? Ну, ты еще прочитай. Еще один. И что? Да. А -а -а здесь вот вопрос очень у интересный, да? да, что по exactly. какому принципу подбирает баб в Государственную Думу? Сегодня? <сー> ну, да, вот сейчас. Вот, да, я не знаю, конечно, принцип, я только знаю одно. Вот мы в себя в деревне, да? Вот, допустим, скот считаем по головам, а, члену, а Думу считают по членам, говорит, член не Государственной не Думы. Не так не что, как баб как подбирают, я прям таки не знаю. Я Вот спрашиваю, как вы относитесь к... Идея отделения Кавказа от России, а, а, я отношусь к этому абсолютно спокойно. Вот я уверен, что Дагестан не отделится никогда, как говорил Расул Гамзатов, что никогда Дагестан не присоединялся добровольно к России, никогда добровольно не, не отсоединен. Да. Почему? Потому что там язык межнационального общения русский. Насчет Чечни я не уверен, и я считаю, что народ Чечни вправе решать, с кем он, да, там, строят они свое государство, живут своим миром, точно так же, я думаю, Ингушетия вполне может сама решить, и, и я не думаю, что в условиях современного мира это огромная такая трагедия. А да. вот интересный вопрос, да, что Россия должна была придумать iPhone вот, и компьютер, вот. Ну я что вам скажу? Зато мы Столепинский вагон придумали. Ну, вот наш да, вода. Автозак хороший. А то вот школьный. Школьный, да, да, да, да. вот. То... Школьный. Да, все нормально, я да. За 17 лет вот, спрашивают по поводу заключенных, будет ли амнистия. После 5-го 11 сто 100% будет амнистия, в том числе, значит, безусловно, люди, которые совершили не тяжкие преступления, должны на свободу выйти. Те, кто совершил тяжкие преступления, во-первых, многие дела будут пересмотрены, потому что мы знаем, что там много чего нарисовано, ну и так далее. Я уверен, что любая свобода должна давать и послабление в, даже для самых... Э, да. Для, для самых отпетых. Что ж, вот те условия, которые даже сейчас с, существуют в тюрьмах, где пожизненные заключения от, отбывают люди, это не человеческие условия. Так, так не должны жить люди. Легче тогда людей этих расстрелять, чем и, и, и измываться таким образом над ними. Поэтому лично я считаю, что нужно создавать условия человеческие, приближенные европейским. Очень серьезный вопрос, что будет с марихуаной. А, ну, да. Значит, ну, нет, что, да что можно сказать? Если по статистике, то... Ну, извините, от водки людей очень много погибло. Случаев, что погибли от марихуаны, нет вообще, вот, знаешь, таковых, да? А второе, э, вообще-то коноплю выращивали очень много, и это полезный продукт считался, масло конопляное, знаешь, вот, кострица, ткани всевозможные, веревки и тому подобное. Нам веревок, может, надо будет тоже, вот, так что коноплю надо выращивать. Что, и насчет что происходит сейчас? Люди, и испокон века свиней к коноп... кормили коноплей человек рвет несколько кустков кустов конопли несет свиньи его вяжут и все и это состав Преступление, он, он, он как а, попадает, как наркоторговец, получается, ну там взвешивают, все смотрят, сколько там каннабиса находится. И раньше я напоминаю, что наказуемо было только манжурская и южноджуйская конопля, ну там ее выращивание и так далее, а все остальное нет. А поднимите те тему Торов. Это территория перевода да, да, развития. Да. Э, вот, ну, Уважаемые зрители, слушатели, вы знаете, я всегда был за равенство, я вот всегда был против того, что какую-то определенную, говорят, территорию или что, какие-то льготы придумают, все. Это все коррупционная составляющая сразу, первый же день начинается. Я за то, чтобы для всех была равная цена топлива электричество, и доступ к нему был так, как должно быть, то есть, чтобы я свободно мог заниматься предпринимательством. Я не понимаю, что это будет за работа и конкуренция, если 2 километра от меня предприниматель будет иметь по рублю электроэнергию, а я по 6. Я однозначно проиграл. Не европейцу, не китайцу, а своему же. Это коррупция. Всякие торы и все это коррупция. Не более того. Ну все, наверное, заканчивать на пора. Вот как у да, меня весь город дедовский ватный, весь город. я уверен, что если вы поговорите с людьми более откровенно, да, то вы увидите, что они вовсе не ватные. Просто синдром тридцать седьмого года. Люди боятся. Может, прогулки установить? может, прогулки установить в виде субботников, да ради Бога, вы можете и в субботу собираться, можно и в субботу, одни люди в субботу гуляют, другие в воскресенье. Баналот, да, да, Так, хорошо. Может, имеет в виду Да, может быть. Хорошо, значит, спасибо. Василий, спасибо. Спасибо огромное. Я всегда получаю истинное удовольствие в эфире с Василием Мельниченко У меня... А, так сказать, открываются очередной раз глаза, и я, самое главное, убеждаюсь, что я прав. Они еще шире у меня открываются на мир, и я убеждаюсь, что я прав. А это очень главное. Ну, насчет очень насчет того, что глаза широкие, вот, да, вы, наверное, читали, вот, когда в школе учительница говорит, спрашивает, дети говорят, вот, «А вот вы знаете, почему говорит камбала плоская?» Тут поднимает руку, ну, говорит, да. знаю, знаю, говорит, что? А ее, говорит, поимел кит. кит да. а Ты что, да. ну-ка, выйди отсюда, вот. А почему, говорит, в рака глаза такие большие, говорит? А, а, а говорит, рак, говорит, видел это все, говорит, Нет, да. вот. Оно... вот прогулки в Самаре, ща... ой, прогулки, вот, которое был в Самаре, покажем. Сейчас пришли фотки самарские, вот они. Ну, стачка продолжается, да, не забывайте. Народ, так сказать, и понимает, Шахты, и без кита, и без всего все понимают. Челябинск. Так, кто-то прогулки у нас. Хунчунь. О, у нас люди в Хунчуне гуляют. Уфа. Тольятти. Тверь. Сызрань. Так, Санкт-Петербург, Пермь, Новосибирск, mm -hmm. Новомосковск, mm -hmm. Нижневартовск, mm -hmm. вот с кроссовками тут, да, Набережные Челны, Набережные Челны, Мегион Кроссовок тоже на этом На Еврокоптере а, да, да. Да. да Люди делают одинаково Представляете, вот вы уже обращали Внимание, что одинаковые фотографии Камышин Чисто. Да, Ангарск Чисто. Да, Саша Тут у нас приехал, оказывается да, Минутку мы сейчас ему дадим Ага Заб... Да, забыл да, да. что ты у нас давай проходим, проходим. проходи давай скорей угу. так я всех приветствую у меня буквально несколько минут касательно пикетов вячеслав вячеславович понедельник призвал наш народ ходить на пикеты вот и здесь очень важный вопрос где пикетировать кого пикетировать и как пикетировать в маленьких городах политические темы могут не пройти, потому что вас просто затопчат изначально или не заметят потом. Поэтому попробуем методом научного тыка пойти и начнем пикетировать по социальным вопросам. В каждом городе есть какая-нибудь лужа, которая никогда не высыхает, или какая-нибудь помойка, которая вечно воняет, или какая-нибудь стройка, которая никогда не кончается. Это может быть для вас основанием для пикета подаете заявление о том, что хотите собрать народ для решения наконец этого вопроса и пикет может выходить как социальный на этом социальном пикете вы можете вывесить щит давайте наконец закопаем лужу например и начать собирать подписи по поводу закапывания этой лужи если люди будут реагировать то с ними вступаете уже тогда в разговор у вас все законно то есть вы стоите по социальному вопросу на такой пикет лучше, чтобы было хотя бы три человека. Один стоит со щитом, другой человек записывает желающих, а третий ведет разговор. И на всякий случай видеонаблюдение, чтобы не было хулиганов и всего такого прочего. Если, допустим, человек готов вступить с вами в разговор, то вы начинаете спрашивать... А вот вас что больше интересует, это лужа или соседняя помойка? А вы хотели бы решать сами, помойку вам эту убирать или эту лужу делать? И если вы будете этот разговор вести, то вы в конце концов можете вывести разговор на вопрос прямого народовластия и на просмотр арт подготовки. Вот попробуйте это для начала, если получится, дайте знать по, по результатам, отчитайтесь. Если это будет хорошо работать, то будем с этого идти. Потому что политические вопросы в маленьком городке могут иметь больше отрицательных последствий, чем позитивных. Вот эти пикеты планируйте на реальной основе и эти планы старайтесь выполнять. Вот это задание по Хонте в плане пикетов. Все. Спасибо. Все, фотографии все показали. Да, да. Вот это что это такое? пикеты, что Сейчас. До свидания. Так, ну давай потом мы прочитаем, да. что Сегодня у нас. Итак, Жа. Да. До свидания. Спасибо. До свидания. Да. Так, слушай, сейчас, вот этот чё-то даже я сейчас хочу это включить, там запись идет. А? Там запись идет. Давай, давай включай.